Приветствую вас, друзья, с вами Надежда Соколова. Сегодня продолжаем рубрику «Одно упражнение, которое может заменить целую тренировку или утреннюю разминку». Сегодняшняя утренняя разминка поможет нам проснуться и получить заряд бодрости на целую неделю. Строим нашу утреннюю тренировку на основе приседа. Сначала немножечко разминаемся, просыпаемся, круг плечами, покачаем колени, можно поворачивать таз в одну и в другую сторону, еще разочек так же. Улыбайтесь. И почувствуйте, как с каждым вдохом вы получаете прилив сил. Теперь из этого положения у него присед. И потянем поясницу для начала. Округлили. Выпримили. Округлили. Остались в приседе, потянулись руками вправо, вернулись в центр, влево. Вот здесь будьте внимательны. Пресс подтянут, живот подтянут. У нас с вами зафиксирован таз, зафиксированы колени. И работает только корпус. Мы вытягиваемся по диагонали вперед. Последний раз так же. Теперь руки оставим на колени, поработаем ногами. Нога потянулась косочек по диагонали. Вернули, сели. Другая нога также. И продолжаем так же. Такое скользящее движение назад, но корпус в наклоне, живот держим. Оп. Оп. И еще. Почувствуйте, как просыпаются ваши ягодицы, бедра. Ну а теперь соединим два движения, тянемся за колено руками, возвращаемся. Другая сторона также. На выдохе выполняем движение. И еще раз. И еще чуть-чуть усложним. Будем отрывать ногу от пола. При этом остаемся в небольшом приседе. Чувствуем, как у нас работает пресс бока, ягодицы, косые мышцы, делаем талию. Еще. Последний раз так же. Теперь мы потянем спину, круглая спина. Прямая спина. Еще раз. Круглая спина. Прямая спина. И теперь круглой спиной поднимаемся вверх. Вверху делаем вдох. Делаем выдох, еще раз так же, выдох. И я желаю вам хорошего дня. Никогда не пропускайте зарядки. Даже короткие маленькие разминки помогают включить обменные процессы, улучшают кровообращение, снимают напряжение, улучшают настроение. И согласитесь, этого уже достаточно много поводов для того, чтобы сделать вот такую короткую разминку. Ну и конечно, если видео было вам полезно, делитесь им с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе последних новостей и не забудьте задать ваши вопросы, на которые я с удовольствием отвечу. Ваша Надежда Соколова.